Здравствуйте! Сегодня хочу показать одного из своих любимчиков и ответить на некоторые вопросы или, по крайней мере, поискать ответы на некоторые вопросы подписчиков. Некоторые спрашивают, почему у моей орхидеи, когда расцветают цветочки, они одного цвета, а со временем, они приобретают другой цвет. Вот, пожалуйста, на примере этого растения. Цветочек расцвел, видите, такой яркий, довольно-таки цвет. Идем вверх. Вот, цветочек, который отцветает. Вот он такой светлый уже. Насыщенность цвета совершенно другая. Просто он выцвел, он постарел, питание меньше туда попадает, лепесточки становятся более нежными, более как бы сухими. Вот изменение цвета. Поэтому дальше вопрос: вопрос а сколько, а сколько может свести орхидея? А вот первый бутончик на этой орхидеи появился расцвел в ноябре видео. В ноябре месяце вы можете посмотреть это видео. Рост цветоноса орхидеи появился, раскрылся первый цветочек. И сегодня у нас 11 марта. Вот мы до сих пор цветем, видите, до сих пор цветем, и я надеюсь, будем цвести еще долго у нас есть вот еще бутоны вот здесь тоже еще не раскрывшийся цветочек есть поэтому я надеюсь будем свести долго и также вот здесь видите начинает появляться веточки может быть, они появятся и будет вести дальше. Почему на орхидеи появляются мутанты? Вот ответ на этот вопрос я хочу тоже поискать вместе с вами. И на этой орхидее, вот здесь, на этом растении, вот уже отваливается. Вот я сняла предыдущего мутантика. Он процвел буквально совсем, совершенно недолго. Ну, так, чуть более месяца. Вот такой цветочек был. И на этой же орхитей этот мутант, у которого всего 4 лепестка. Здесь вы можете наблюдать, что губа, вот видите, есть здесь остатки. Слорослась с одним лепесточком. Нижних лепестков вообще нет. Зато здесь вот несколько буквально. Видите, какое строение. Совершенно не такое, как у нормального цветочка. Абсолютно другое. Вот почему появились эти два мутанта. На моем растении я только могу предполагать. Некоторые говорят, что мутанты появляются от использования гормональных препаратов. Гормоны здесь могли применяться около года назад, когда цветочек только продавался. вот И говорят, что еще от скрещивания растений, что здесь много. Это гибриды все-таки, не, не видовые фаленопсисы, а гибриды. И поэтому здесь могут присутствовать признаки разных ну, родителей. И вот поэтому происходят такие мутации. Я не знаю, от чего так получилось. Если кто знает, пожалуйста, напишите мне. Вот и все на сегодня. До свидания, до новых встреч.